Дорогие наши мужчины, наша школа поздравляет вас с прекрасным праздником 23 февраля. Мы хотим пожелать вам оставаться опорой для своей семьи, своих близких и, конечно же, для нас, женщин. Желаем вам нести в мир все свои лучшие янские проявления – смелость, мужественность, стойкость, защиту тех, кто слабее. Конечно, отдельно хочется пожелать вам самого важного ресурса – это здоровье. Пусть ваш дом всегда будет крепостью для вас, где вас примут и со счетом, и на щите. Вы так много делаете для нас, и мы бесконечно благодарны вам за это. Пусть все ваши цели будут достигнуты. И пусть у вас в этом мире всегда будет Место, куда вы можете вернуться. Можете прийти за энергией, вдохновлением, силой исцелением. Чтобы потом идти в свой суровый мир, набравшись силы за новыми победами. Вы наши герои. Будьте счастливы!